здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша сегодня у нас в программе волшебник я нисколько не шучу и не иронизирую это сценарист актер режиссер анимационного кино человек который подарил нам летучий корабль и очень много других замечательных фильмов. Гарри Яковлевич Бардин. Гарри Яковлевич, добрый вечер. Доброе утро. У нас день. Спасибо. А, Горячий, большое спасибо, что вы это подняли. Для вас время вы согласились побеседовать а, с нашими радиослушателями. И тогда у меня самый первый и самый короткий, наверное, будет вопрос. А, анимационное кино или мультфильм? Как правильней? Что в лоб, что по лбу. Значит, все-таки будем придерживаться анимационного кино. Давайте так. А, Горяглич, вы э, у вас образование актера и вы работали в театре имени гоголя но все-таки перешли в анимацию почему именно анимационное кино почему именно мультипликация э, мультипликацию я пришел через микрофон потому что как актер я много озвучивал мультифильмов и мне это так понравилось, потому что озвучание мультфильма действительно это абсолютно волшебство. Не зря к нам на звучание приходили корифеи, хата, корифеи Вахтанговского театра, Малого театра. Потому что они отрывались по полной, как говорит молодежь. А тогда я получил огромное удовольствие от озвучания и столкнулся с мультипликацией вот так через микрофон озвучив много мультфильмов, я понял, что я могу написать сценарий. Я написал один сценарий, его приняли. И написал второй, его опять приняли. Ну, а после этого я написал с Василием Ливановым пьесу «Дон Жуан» для театра «Образцова». Такая пародия на мюзикл, которая была поставлена у «Образцова». Причем он предложил мне вместе ставить. И я пришел, и впервые Сергей Владимирович записал мою трудовую книжку «Режиссер-постановщик». Так что он мой, как бы, повивальная, повивальная детка. И вот я с ним работал, пока мне не сказали на своих мультиме, что вот один сценарий поставлен, а второй висит на балансе киностудии. Это очень серьезно экономические, что никто не ставит. И мне говорили, вот вы же режиссер, вот вы и старте. Но я в этом ничего не смыслю, я им сказал. Ну, а что у вас записано в трудовой книжке, ко мне пристал директор. Я говорю, режиссер, ну вот, вы и старте. И я подумал, а почему нет? И вот я ценю в себе и предлагаю молодым ценить в себе вот это качество, когда внутри себя ты говоришь себе «могу». Вот это «могу» оно во мне сидело. Я почувствовал, что я смогу. Я пришел к Образцову, повинился и, и ушел. Ушел и поставил свой первый мультфильм. Это был мультфильм «Достать до неба». И я, когда приняли фильм на фильме, они как бы определили меня, что я могу это делать. И вот с тех пор это мой... Как бы причал. Гарри Яковлевич, я не хотел бы, чтобы мы сегодня говорили насчет политики. Это всегда очень тяжело, сложно и, может быть, даже неправильно. И все-таки очень маленький такой вопрос, который всегда возникает. Это художник и власть. Довольно всегда эта тема постоянная, тема тяжело. трудная. А, на ваш взгляд, должен ли быть художник? всегда в оппозиции к власти и, или или все-таки нужно искать а, компромиссы или просто а, согласиться с этой властью и а, жить удобно и хорошо есть много примеров и с, а, эпохи Возрождения и советских времен, когда а, как говорится люди жили ну, не сотрудничали, да. ну я в этом смысле я остался юношеским максималистом я с 2000 года с да, 2000 нет 2010 года я распрощался с министерством культуры я понял что наши пути расходятся что те заявки которые я буду писать и сценарий а так я пишу сам свои сценарии мультфильму они э, находятся не в той идеологии которую исповедовал министерство культуры и поэтому я Туда больше не ходил. Таким образом, для себя я решил эту проблему. Власть и художник, я решил, что я без власти обойдусь. И пока вот обходился, и до сих пор. Я уже четвертый фильм ставлю, ставлю на средства моих зрителей. У нас есть такая крафандиковая платформа, планета.ру, где я собираю деньги на свои мультфильмы. Люди мне собирают. Но это как бы они мне возвращают э, признание меня. или любовь ко мне монетизируется, скажем так. И я этим бесстыдно пользуюсь. А, прежде чем задать следующий вопрос, я хочу для наших YouTube-зрителей показать. Вот я принес специально, специально а, трехтомник такой настольные мои настольные мультфильмы которые называются и я еще будут знакомы называются серый волк and красная шапочка летучий корабль и чуча и всем это мои настольные детские мультфильмы которые я всегда смотрел и многим нашим uh, youtube зрителям очень рекомендую и для них и для их детей еще раз посмотреть или впервые кто-то будет смотреть а Якович, с этим э, да, в продолжении всего значит сказанного хочу спросить вас месяц назад э, илон маск известный миллиардер американский запустил свой, свою ракету свой свой частный проект сделал вы свой летучий корабль запустили в семьдесят девятом году вопрос да. Есть ли тот, кто сегодня может запустить летучий корабль в России, кому это интересно? Как вы считаете? Ну, у нас, я знаю, ко мне он не обращался, есть такой у нас режиссер Алексей Учитель. Но я его знаю хорошо, и он меня знает хорошо. Тем не менее, не позвонив мне и не упредив меня, он решил снимать летучий корабль в игровом варианте. Ну... Флаг ему в руки, конечно, но это поэтика не очень красиво. Ну, посмотрим. Далее. Как сказал мой внук: летучий корабль поставили на сцене театра игрового. Ну, дополнили там еще музыкальными номерами и пригласили меня в последний момент. Меня поставили в безвестность и пригласили меня с внуком. Внук, кстати находится сейчас у вас в Америке, он живет в Майами. Это мой самый любимый человек на Земле. Вот он сейчас в Майами, и вот мы с ним тогда пошли. Он жил еще в Москве, мы пошли в театр, посмотрели спектакль, и он сказал, дедуля, ты на меня не обидишься? Я говорю, что такое? Твой мультфильм лучше. Я не обиделся. А, Гарри Аклевич, а вот если брать американское анимационное кино, то оно больше направлено на развлечения и больше направлено для а, детей и а, людей среднего. Сред ну, среднего возраста, да. То есть, как говорят в Америке тенейджеров. А советская мультипликация или анимационное кино а, было иногда социальным. То есть, что я имею в виду? Допустим, если взять а, Федора Хитрука. Он поставил да. такие, как э, история одного преступления, человек э, в рамке. Э, да, остров, да, остров, да. То есть и были и среди ваших работ есть такие же социальные работы, например, конфликт, э, три мелодии, которые я вчера посмотрел и получил огромное удовольствие. Э, Адаже, Это вообще Слушай, я считаю... Прошу прощения. Да-да. Слушай, Петровина. Да, да. И э, предпоследняя моя работа, не, сейчас я снимаю другую работу, предпоследняя, это «Болеро-17». «Болеро-17». А вы скажите, «Бизинец». да, вот у меня вопрос просто. А, а надо да. ли вообще, а, чтобы вот эта социальная тематика да, звучала а, в таком жанре, как анимационное кино? Или все-таки, может а быть, а, лучше, ах, чтобы это было... Себя... Почему надо себя сдерживать в рамках жанра? Ну... Я волен выбирать ту тему, которая меня волнует на сегодняшний день. Я выбираю это. А, такой вопрос. Многие артисты достаточно сложные люди. И, ну, может быть, не всегда дисциплинированные. А вот ваши артисты, а, они вообще артисты анимационного кино, я имею в виду именно герои рисованные, они как бы подчиняются воле Режиссера, кто из ваших героев, которых вы создавали, был самый дисциплинированный, с которым легко работалось, или кто был как раз вот сложный товарищ? Неуправляемый неуправляемый Хорошо. кукол нет. Если бы у меня были неуправляемые куклы, я бы их выбросил в мусорное ведро. Они негодны. мультипликации А есть какой-то герой, который похож именно на вас? Нет, нет, Ну а я, кто ваш я любимый? Это, а я кто... настолько себя люблю. А кто любимый ваш герой? Кто из того, кого вы создали, самый такой ближе всего к вам? Я не могу сказать, кого-то выделить. Я боюсь обидеть других героев. Это все мои дети, поэтому говорить, что я кого-то люблю больше, это обидеть других. Это все, все из меня, это моя фантазия, мои причуды, мои волнения, три волнения по поводу судьбы э, моей страны. То, что я выражаю своими социальными лентами. Они социальны, вы правы. Но я делюсь со зрителями и нахожу отклик, самое главное. Иначе бы я не собирал деньги на крауфальдинговой платформу. Гарри Яковлевич, как в советское время появилась такая песня, как Песня Водянова в исполнении Анатолия Папанова. Потому что слова жизнь, моя жестянка, дану ее в болото ее, конечно, можно трактовать а, по-разному, но все-таки в советское время она звучала довольно жестко. Э, ну, я бы не сказал, что жестко, но очень да, так э, с намеком. Ну, наверное, она была близка по настроениям, поэтому так прижилась, прижилась. Я должен сказать, что я сделал, сейчас я делаю 26 шестой фильм в своей жизни, и как бы вправе рассчитывать, даже полнометражный фильм сделал, видели вы или нет, «Гадкого утенка». Конечно, да, конечно. конечно. Виде, да? Но когда я говорю, что я режиссер мультипликации меня говорят, ну, а какой самый известный фильм, вы можете сказать? Спросил меня один таксист. Я говорю, ну, вот летучий корабль. На что он сказал, как, вы разве еще живы? это, как бы, он понял меня, как, это такая классика, что я должен лежать на Новодевичем давным-давно. Ну, вот, он пришелся, пришелся вот так, что уже... Четвертое поколение смотрит этот мультфильм. А, такой следующий вопрос. В ваших фильмах, я именно делаю акцент на том, что это фильмы, а, очень важную роль играет музыка. И я обратил внимание, готовясь к этой передаче, что а, давние ваши фильмы... Это музыка веселая, это музыка современная, это музыка Дунаевского и отца и сына, более развлекательная. В результате вы как бы чуть-чуть перешли на другой уровень мультипликации фильмов, и музыка у вас уже классическая. Это как-то связано с вашим мироощущением, с тем, что, ну, все-таки, как говорят... Если ты хочешь понять, какую ты жизнь прожил, тебе надо послушать Баха. Вы знаете, ну, вы же меня видите, да? Да, да. Я, да, я уже не молод. Поэтому, соответственно, настроения мои меняются. Что-то я воспринимаю более серьезно. Максим Дунаевский все мне предлагает замутить нечто подобное, как летучий корабль. Мы еще с ним сделали вторую картину пип папу и йо если помните. Конечно, короткий, конечно. Да? Ну вот, э, нарочное хулиганство не получается. Это должно родиться. Если есть такое настроение, если есть потребность в этом, то это может возникнуть. Но нарочно это не может. Меня то, что последние годы заботит, вот об этом я и делаю фильмы свои. А еще, еще такое уточнение Какая ваша классическая музыка, любимая? Я вот вчера, э, брат мне позвонил, Эдуард, и говорит, обязательно посмотри Адажио и Три Мелодии. Это ты, ты что-то увидишь очень-очень глубокое, и интересное. И я когда увидел Альбинони, я, честно говоря, оторопел. То есть этот э, фильм дает больше, мне кажется, чем многие фильмы, которые идут даже по два часа. Вот ваша классическая музыка – это что? Это кто, может быть? Ну, это у меня разнообразный вкус. Я, я люблю классическую музыку и, более-менее, ее знаю. И каждый раз, когда я начинаю новое кино, я думаю о том, какая будет музыка. Кто мне из композиторов прошлого поможет в моей цели? Кто мне будет помощником и нахожу ту любимую мелодию которую я ставлю ее под нее делаю и делюсь со зрителем а иногда и с юным зрителем, который думает что эта музыка из моего мультфильма а на самом деле это просто моя любимая музыка и я ее использую горяк лишь в советское время в анимационном кино работали очень талантливые интересные я бы даже сказал, гениальные режиссеры. Ну, если взять... В а, отличие от, в отличие... от... от меня. Нет, нет, не, нет. Я, вы, будем так говорить, вы стоите в, в одном ряду. Я еще не назвал фамилии, а я хотел бы их назвать, чтобы наши радиослушатели да. и наши вспомнили, да. вспомнили. Это и Борис Дешкин, и Иванов Вано, Ванна. и Ванна. сестры Брумберг, и Александра да. Снежка Блоцкая. Если не ошибаюсь, Борис э, Степанцев. Влади... Эдуард Назаров. Анатолий Резников, да, то есть целая группа. Лев Атаманов. Леп... Да, Лев Атаманов, да. да, Леп... это... да. да. да. По-моему, даже один из основателей а, а, мультипликации в Советском Союзе. А, то есть, а, это я только вспомнил тех, а, кто сразу как бы приходит на ум. Почему, на, на ваш Но взгляд... Я, я когда вошел, вошел на киностудию мультфильм, эти классики живые ходили по коридорам. И как бы для нас это внушало нам трепет. И этот авторитет был непререкаемый. Сейчас слово «авторитет» произносится только в уголовном плане. Да, уголовный авторитет. В плане творческом это как бы не оговаривается сегодня. Ну, такая, такой стиль отношений. Тогда для нас это было, конечно... Встреча в коридоре с Дёшкиным, с Хитруком, с Ивановым Вано – Это было событие. Мы их обожали. Ну вот почему, допустим, сегодня, насколько я знаю, да, я могу только назвать, а, три фамилии. Вы... Нарштейн. Александр Петров и Юрий нарштейн Хочу для наших и радиослушателей Константин бронзиты Бранзит, да. Я хотел Хочу прошить. для наших радиослушателей сказать, что Александр Петров единственный российский мультипликатор, обладатель Оскара за фильм "Старик моря Я им горжусь. А наш гость обладатель золотой пальмовой ветви каннского кинофестиваля за фильм вы крутасы. Да. Кстати, обратите на это внимание, по-моему, вы даже единственный обладатель золотой пальмовой ветви в этой а, области, насколько это, мы знаем. Это правда. Я вам должен сказать, по поводу фильма «Ададжио», возвращаясь, я его <связываю> люблю. Этот фильм, люблю, как бы я в нем высказался, высказался по поводу толерантности. Но он как бы обложен с двух сторон. С одной стороны, я получил экуменический приз от Иоанна Павла II за этот фильм. А с другой стороны, я получил приз за свои фильмы от Московской Хельсинской группы. От Людмилы Михайловны Алексеевой за свою правозащитную деятельность. Вот так два полюса как бы сошлись. Иоанн Павел II это, это не творческие как бы центры личности один экуменический, а другой, значит, за правозащитную деятельность. Ну вот, я этим горжусь. Гарри Яковлевич, мы сейчас должны уйти на рекламную паузу, и через пару минут э, мы вернемся и продолжим нашу беседу. Оставайтесь на линию, пожалуйста. Спасибо. В эфире программа «Политинформания». Радиостанция "Народная волна" Чикаго, самая популярная радиостанция на Среднем Западе. Ее ведущие Гэри Брумер и Эдвард. Брумер. Сегодня мы беседуем с актером, сценаристом, режиссером анимационного кино Гарри Якличем бардиным Гарри Яклич, вы с нами? Да, я с вами. Ничего, что я демонстрирую нездоровый образ жизни. Ничего. Ничего. Главное, главное, что вы демонстрируете нам жизнь. Это да. самое главное. Да. Это, это нам очень интересно. И хотел бы сразу задать вам вопрос. Опять же, готовясь к передаче, я пересмотрел все ваши, почти все ваши мультфильмы и обратил внимание, что им не нужен перевод. Им не нужна адаптация к иностранному языку. Вы считаете, что язык человеческого общения и музыкальный язык, музыкальный язык более важен эмоционально для ваших э, фильмов, э, потому что я вот смотрю, у вас герои общаются именно с помощью звуков. Да, это не нужен звуковой барьер, языковый барьер. Мои фильмы преодолевают барьеры, и э, поэтому если ваши слушатели зайдут на YouTube канал Гарри Бардена то они могут посмотреть мои фильмы без всякого перевода. Дорогие это дру... рекламы. Да, дорогие друзья, это вполне это интересно, это зайдите, посмотрите, потому что то какое удовольствие вы получите от просмотра этих фильмов, поверьте, это стоит того. И они не подлежат времени. Да, это я, фильмы без... Я вспомнил ваш вопрос. По поводу персонажа. Вот мне э, в моей жизни удался один персонаж, который нет в природе. Это Чуча. Чуча. Чуча. Угу. Чуча. Вот я, пожалуй, э, этот персонаж очень люблю, потому что э, придумать новый персонаж, мультипликацию, очень сложно. Очень сложно. Ну, у нас по пальцам можно перечесть. Там, Микки Маус, Чебурашка. Вот э, того, чего нет в природе. И вот когда придумался этот персонаж, то потом оказалось, при, после первой серии, мультипликатором так было с ним удобно работать, что потом они у меня попросили вторую серию. Я согласился, пришел, придумал вторую серию. Если первый мультфильм о любви, второй о дружбе, о том, что такое дружба, по моим понятиям. Вот я расписал это. А третий сценарий, они уж сказали мне, довод был замечательный, бог Троица любит. Но это для меня, атеиста, не, не было аргументом, но, тем не менее, я придумал третью историю, и третья история заключалась в ревности, не менее сильном чувстве, и тогда потребовался Безе Кармен, Кармен Свинита. И так произошла моя первая встреча с Владимиром Спиваковым, Потому что звучит в исполнении его оркестра Кармен Сюита, и записано она была замечательно. Я использовал. Горякевич, а в перестроечное время был такой очень хороший интересный фильм «Курьер» Карена Шахназарова, и вот одна героиня в исполнении, я думаю, великолепной актрисы старой школы Эды Урусовой говорила такую фразу. Я часто смотрю телевизор и могу сказать, что у нас замечательная молодежь. Смотрите ли вы часто телевизор и можете ли вы сказать то же самое, что говорила героиня эду Урусовой? Эда Урусова у меня знакома не наслышке. Эда Урусова у меня пела, если вы помните фильм «Серый волк и красная да, шапочка». за бабушку. Да. Она пела за бабушку, да. да. «Мир в розовом свете». Вот она пела на плохом английском языке плохом французском языке и владела она им довольно слабо но для эмигрантки из россии это было вполне приемлемо но сказать что я смотрю телевизор я смотрю культуру чаще всего а так больше нет скорее всего больше я отдаю предпочтение фейсбуку потому что федеральные каналы смотреть невозможно, это сплошная пропаганда, а я к ней отношусь отрицательно. А Кто герой нашего времени? Как вы это видите? Как бы вы его описали, ну, хотя бы для студентов, если бы вас попросили? Герои? Герои, те молодые ребята, которые выходят сегодня на площади, рискуя быть арестованными и затолкнутыми в автозак. Вот это герои. И я надеюсь, в принципе, на них, потому что они могут что-то изменить у нас в стране. Именно они. Потому что они выросли уже после перестройки. Они, они, не, они уже росли свободными. Свободно и много самостоятельно мыслящих молодых людей на них и расчет. В начале передачи, Гарри Аклич, я сказал, что вы волшебник, абсолютно не иронизируя и, как говорится, не, не, не, не, не портя это слово. А вот вопрос, помните фильм «Золушка», да, старый фильм Надежда Кашеверовой, и там мальчик говорит, я не волшебник, я только учусь. А для того, чтобы, вот, ваш путь, вы до сих пор учитесь или все-таки вы уже такой... Волш... Мэтр. Мэтр. Волшебник Метр, да, или все-таки вот этот процесс мультипликации он бесконечный обучение? Нет, это если я себя почувствую метром, мне можно не выходить на работу, то есть моя работа кончилась. Я буду называть себя мысленно по имени отчеству и отпущу живот. Я могу встать и показать, живота у меня нет. Вот Я вполне еще ну, чувствую себя молодым внутри. От всех регалий, от всех призов я не стал мэттом. Более того, мне свойственна рефлексия, сомнения. Я каждый раз сомневаюсь в результате. И в процессе я не то, что многое меняю, но многое подвергаю сомнению, когда я делаю фильм уверовать в то, что я получил индульгенцию от международных фестивалей и могу делать как угодно, этой индульгенции у меня нет. Потому что режиссура это, ну как можно сказать, это такая профессия сволочная. Это каждый раз приходится, это теорема. Это теорема. Это не то, что, ну вот, тебе дано, а тебе требуется доказать. Вот каждый раз ты это оказываешь. И каков будет финал, итог этой теоремы ты не знаешь. Так а... что это, это нормально. Потому что если я почувствую себя уже метром, то мне конец. Кого из ä, мультипликационных героев ваших? Ну, а может быть и в мировом масштабе. Вы хотели бы видеть а, следующим президентом а, России. Президентом России. Но с, э э э с подтекстом, вы же понимаете, я имею в виду именно мультипликационный. Да. Кого я бы не... вам хотелось бы? Чтобы Нет, мир... Лучше персонажей туда не тащить, наверх. Нет, лучше не надо. Пусть они будут живые. Живые, Потому что персонажи, все-таки, они от и до. Они или у нас, или не Знайка э, на Луне, а в данном случае в Кремле. да, Это не тот персонаж. да. Я не знаю, я могу сказать. Конечно, хочется, чтобы был человек, президент, который бы ходил в консерваторию, любил Спивакова, его оркестр, чтобы он э, знал хорошо классическую музыку, чтобы он знал хорошо литературу, чтобы он относился к культуре не как к обслуге своей власти, а как самостоятельно э, э, культура, по культуре будет считывать нашу эпоху, не по выброшенным пластиковым пакетам. Гарри Аклевич, вы как актер э, снимались с двух культовых фильмах. Это фильм розыгрыш и Москва слезам не верит. У вас небольшие роли, но а, запоминающиеся. запоминающиеся, да. Да, ну, я я всерьез к этому не отношусь. Это так. Это было блогство, которое допустил мой друг Меньшов. Ну, он меня звал как, ну, просто как свой талисман. Я откликался, но я к этому всерьез не, не могу относиться. Тогда следующий вопрос: вы а, являетесь одним из режиссеров передачи А.Б.Г.Дейка? Вы ставили несколько а, передач а, да. в этой системе. Это правда. Есть ли сейчас на российском телевидении какие-то детские передачи и вообще что э, слышно в России с вот, э, детскими передачами, я имею в виду такого же плана, как АБВГДЕКа, или может э, есть другие какие-то передачи, которые действительно направлены на э, детей, на их э, развитие, развитие, взросление? Ну, вы знаете, к сожалению, э, у нас была студия Горького, она есть. Это детских и юношеских фильмов, юношеских. Но сегодня она делает совершенно другие дела. Я не знаю, что она выпускает даже сейчас. Сейчас нет направленности на детскую аудиторию, к сожалению. Потому что раньше это было. Это была забота государства, несмотря на ее жесткую идеологию. Но для детей делались... Ну, мультфильм вообще считался, что это детская продукция а были игровые фильмы которые делаешь именно для детей передач таких типа бы сегодня на экранах телевизоров нет нет ну заполнил все или попса или пропаганда а, горяк лишь ваш сын павел бардин известный российский режиссер и снял несколько хороших сериалов а как вы видите что он может сегодня сня какое его как бы мы последнее время мало о нем слышим может быть вы нам немножко бы рассказали о сыне и может быть какими-то проектами он сейчас занимается я с удовольствием могу сказать про своего сына у меня значит у нас есть национальная премия ника российская вот у меня их пять штук а у него две штуки. Мы, у нас самое богатое семейство по количеству них. Он, первый ник он получил за фильм свой «Россия-8.8». Такой антифашистский фильм, где он жестко высказался и талантливо это все сделал. Я горжусь тем, что его гражданским и творческим поступком. И он сделал фильм-сериал. Э, «Салям, Москва». Если mm -hmm. вы не видели, посмотрите. Посмотрите. Это сделал он талантиво. Сейчас он как бы ну, исповедует те же взгляды, что и я. На поклон не идет. Денег на него никто не собирается давать, нельзя с культуры. Он пробавляется всем, благо, что он, у него хорошие мозги и хорошие. Перо. он пишет э, сценарии для сериалов и может быть даже будет снимать а, вопрос очень интересный. вы сейчас говорили что у вас пятник у павла а две ники есть понятие такое а, звание в россии вы являетесь заслуженным деятелем искусств россии нет нет нет, нет потому что это, это, это очень в интернете ошибочка вышла у меня нет звания вообще Вообще нет. А как же его без звания, Гаяклич? Да прозибаю, прозибаю. Вот только ждал вашего интервью, что в Чикаго узнали, что есть такой бар. Не, ну вы знамениты чего? У меня Государственная премия России есть, и у меня я награжден орденом знак почета. Вот все. А то есть Википедия ошибается, правильно? Сюда. Окей, тогда э, продолжение. А вообще нужны ли эти звания на сегодняшний день в России? Потому что советское время это имело может быть даже смысл для людей искусства. А на сегодняшний день, когда я вижу, что вручает звание народный артист Михаилу Пореченкову, это вызывает у меня какое-то недопонимание. Ну, нет, ну зато он будет лежать на Алгомадевичу. Наверное. У него преимущество передо мной. А более никакого. Нет, ну это была это старая сталинская еще э, система. система, когда, разделяя власть, он этим покупал званиями, персональными машинами с водителями, дачами государственными, которые он раздавал, и таким образом покупал покупался художник у меня этого нет я ничем, ничем не обязан все что я добыл я добыл своими руками горяк вчера я прочитал статью известного писателя дмитрия быкова вы наверное его знаете и наверное Мы, уже читали. Да, это мой друг да. вот видите а он написал небольшую статью о русском народе в общем и идею высказал вот такую сегодня они его выбирают завтра они его проклинают а послезавтра ждут когда Акева промахнется а что вы можете сказать как бы вот его идею как бы Я не хотел бы опять же политику затрагивать, но она как бы боком все-таки как-то везде проходит, что все, что касается России. Ну вот, Дмитрия Быкова, идея в собеседнике. Может Как-то можете прокомментировать Дмитрия, эту, это, это, высказывание. это высказывание? Нет, я, я с ним согласен. Но у нас по поводу бунта бессмысленно бессмыс... Беспощадного и бессмысленного, да. Беспощадного Да, это возможно. Народ терпелив. Но достаточно возникнуть к какому-то какому вспышке, как сейчас в Хабаровске, и вышли люди, невзирая на коронавирус, невзирая на опасность задержания, люди вышли. И в этом смысле, я думаю, народ в какой-то момент терпения его лопнет. Потому что последнее голосование, я не хотел говорить, но уж коль бы затронули, они обнулили не его срок пребывания на престоле. Они обнулили мою жизнь. Они лишили меня надежды. Не только меня. Они лишили надежды моего сына, моих внуков. Вот внуки, наверное, доживут что до 36 -го года. Я уже нет. Ну, Поэтому не? они меня лишили этой надежды. Гарри Яковлевич, а вы обычно живут до 120, так что время у вас э, есть. Э я, я еврей, я знаю его да. желание, но я не знаю еврея, который бы должен достать вас. Ну, э, вы будете э, первым. Я был знаком с Зильдином, но он не дотянул. Сто лет предел. Вы будете первым. А, Горья клич. Уолт Дисней создал а, целую империю а, анимационного кино, и сюда входит уже, как говорится, не только сами а, гениальные мультфильмы, но и, как говорится, целое а, производство и парки, и так далее, и так далее. Есть ли среди мультфильмов Уолта Диснея самый любимый ваш а, фильм? Конечно. Мой первый фильм, который я посмотрел, мультимуляционный, был, к счастью, Бэмби. Он так и остался самым любимым. И я, хотя как говорят не сотвори себе кумира, у меня есть три кумира. Три. Это Уолл Дисней, это Чарли Чаплин и это Федерико Феллини. Это три человека, которые, ну, вот, исполины в искусстве. Исполины. Конечно, Уолл Дисней потрясающий сказочник. И... То, что он сделал это останется на века другое дело что в девяносто году когда я был на студии волки диснея мне президент студии предложил остаться я не остался но ну, но зато теперь мой племянник работает на студию волки диснея он моложе меня Ну, он работает правда не режиссером он организует программное обеспечение, да? Угу. Правильно? да? Да, конечно, правильно. Да. А, Горяки, каким нужно быть человеком, какими качествами надо обладать, чтобы стать а, мультипликатором? Надо видеть необычное в обычном. Надо иметь определенный взор. Надо подмечать то, что другому обывателю это не видно. Найти это, показать, посмешить, или, или наоборот заставить прослезиться. Но это та клавиатура, на которой я играю. Я играю, я играю в открытую демократичную э, мультипликацию, которая понятна всем и должна волновать. Если она не волнует, мне это не интересно. Она должна волновать. Должно быть послевкусие. Не просто ржачка. Потому что я не люблю, когда сейчас говорят, посмотри мультфильм, такая ржака. Ради того, чтобы кто-то поржал, целые полтора года трудиться, это, извините меня, не стоит того. Должно оставаться послевкусие. Чтобы человек после этого выходил, и что-то оставалось. Вот какой-то свет шел бы от этого мультфильма а мы... ну, каждого произведения а мы смотрели а, гадкий утенок это абсолютно гениальный фильм я даже его не называю мультфильмов это анимационный гениальный фильм а, с музыкой а, с классической музыкой в, в исполнении а, владимира спивакова спивакова, спивакова да есть ли еще какое-то произведение, сказка, а, которая бы вас а, заинтересовала, и вы могли бы сделать вот такого плана а, фильм, где есть Нет и юмор, и слезы, и, ну, естественно, присутствует гениальная музыка великих и жизнь, композиторов. И слезы, и любовь. Ну, вы знаете, полнометражный фильм у меня взял 6 лет моей жизни. Я на такие подвиги уже не кажусь. Я должен начинать, ну, то есть, как у Пушкина, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Так вот, я должен, начиная, понимать, что я должен закончить полуметражный фильм. А на такие большие дистанции я уже бегать не смогу. Ну, а если есть какая-то сказка, которая вот, если бы у вас все-таки было время, вы бы сказали, да, вот именно это произведение мне бы хотелось бы перенести на экран. Ну, пока нет, пока нет. У меня обычно я снимаю одно кино, а в Загашеньке есть другая идея. Вот сегодня я снимаю кино, я уже снял больше половины, иду к финалу, ну и по-прежнему собираю деньги на создание этого фильма. Но следующее кино пока я не вижу, пока не вижу. Посмотрим. Горякильевич, наша передача потихоньку подходит к концу. Время есть время. И короткий вопрос. Чарли Чаплин или Юрий Никулин? Чарли Чаплин. Горякильевич, мы вынуждены закругляться. Я хочу вам от всей нашей радиостанции, отлично от нас, пожелать здоровья, пожелать, чтобы у вас были силы закончить для вашего а творчества. Тот фильм, который вы э, снимаете, и чтобы у вас были силы. Деньги пожелающие. Жела... Желаем, чтобы нас да. услышали все радиослушатели, посмотрели ваши мультфильмы. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, те, кто смотрит нас на YouTube-канале. Обратите внимание, это не гениальный, не великий, не гениальный режиссер анимационного кино. И я при этом нисколько не э, как превышаю, не говорю, что это, это действительно так. Горякович, берегите себя, и я надеюсь, что у нас еще состоится... А я вам хочу признаться в любви к вашему городу. Я один Спасибо. раз был в нем, он меня поразил своей красотой, и я его мысльно назвал бомбоньеркой. По сравнению с Нью-Йорком, это бомбоньерка, это очень краси красивый город, очень компактный, красивый, и я был просто поражен его красотой. Я влюблен в него. Спасибо. Вы счастливые люди, что живете в этом городе. Спасибо большое, спасибо. всего Бальзам самого наилучшего. наилучшего, и мы вас ждем в гости в нашем прекрасном городе. Всего самого спасибо. наилучшего, всего самого наилучшего, спасибо вам большое.